И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 8 июля. Традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Сразу перейду на основное славянское. Краматорское направление, здесь северо западнее Неславянска. Продолжаются бои в районе Краснополя южнее Богородичного. То есть российские войска здесь постоянно наносят артиллерийские авиационные удары, после которых пытаются прощупать позиции противника, и если они ослабевают, продвигаются вперед. Это происходит очень медленно, но судя по тем данным, которые вот озвучили вчера с украинской стороны, основные силы, Ударные группировки на этом направлении пока еще не подошли. Основные наступательные действия российских осей Луганской и Донецкой народной милиции наблюдаются. Восточный, Северска, Солидара и Бахмут. И здесь происходило следующее. После того, как был взят населенный пункт Спорный, российские войска, вернее, в данном случае Луганская народная милиция, развивают успех, пытаются пройти в район Верхнекаменского. Кстати, утренняя усводка Генштаба ВСУ говорит о том, что некоторые позиции украинские войска здесь потеряли. А также пытаются взять под свой полный контроль населенный пункт Берестово, за который пока еще продолжаются бои, частично под контролем наших войск, частично под контролем противника. То есть медленно, но уверенно российские войска, луганская народная милиция здесь движется вперед. Кстати, очень примечательно сегодня Александр Коц выложил в своем блоге видео, которое он снял в Лисичанске, где постепенно собирает трофейную украинскую технику, что поражает. Десятки единиц абсолютно новой, ну, то есть рабочей бронетехники, танки, бронетранспортеры, БМП. Я так понимаю, подбитые и уничтоженные естественно, сюда не притащат, но уже десятки единиц брошенной бронетехники, которые целые, говорят о том, что украинские вооруженные силы, вопреки официальным лицам, которые заявляют, что все было организовано, нормально организовано, твот технику вывели, они ну, как минимум врут. На самом деле не как минимум, а серьезно врут, потому что есть масса видео о том, что украинские войска, те, которые сумели выбраться из Сельсичанска, они покидали город на Левке, где-то ползком, где-то пешком. Тем не менее, тяжелую технику вывели вести они так и не смогли очень интересные события сегодня происходят юго восточный Бахмута. здесь как я сказал вчера украинские войска предприняли контратаку силой батальона-тактической группы имели частичный успех а населенный пункт Вершина теперь под полным их контролем но чевыкашники вагнеровцы удержали свои позиции и не позволили деблокировать углегорскую тест. И сегодня на протяжении всего дня российские войска, а также Луганская, в данном случае народная тоже милиция, перегруппировал свои силы, пытаются ударить в тыл наступающей украинской группировки, идут атаки в районе населенного пункта. Веселая долина с очевидной целью ударить дальше на Зайцево и отрезать украинские войска, не только которые находятся в Новолуганском, Новолуганске, в но и те, которые пошли в контратаку и сегодня ведут бои в районе Вершины и Семигорья. Здесь происходит самое ожесточенное на сегодняшний момент сражение, и российские войска сейчас уже находятся менее чем в 4 километрах от Бахмута. Причем, что примечательно, вчера... Украинские вооруженные силы взорвали первую штольню тех складов, которые находятся в районе Солидара, пороскоевка местные жители сообщили, что первый взрыв там прогремел. То есть украинские войска понимают, что рано или поздно этот район будет оставлен и те воинские склады, которые остались со времен Советского Союза, они начинают подрывать. Ну и также на протяжении нескольких дней уже украинское командование говорит о том, что оно обеспокоено наращиванием сил российских войск на запорожском направлении. Но очевидно, что российские войска постепенно готовятся после взятия Краматорска и Славянска нанести удар на Покровск, чтобы создать угрозу авдеевской группировке. Ну и очень похоже, что в ближайшее время на этом направлении будут произведены. Атаки для того, чтобы улучшить тактическое положение и подготовить плацдарм для будущего наступления, чтобы тем самым закончить битву на Донбассе. Вот это примерно то, что происходило сегодня на украинских фронтах. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.